Я приветствую всех зрителей телеканала форума свободной России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в гостях у нас наш постоянный спикер, экономист, социолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Вы наверняка следили за вчерашней встречей Байдена с Путиным, поэтому первый вопрос очень простой. Какие у вас впечатления? Ну, общее впечатление заключается в том, что это была полезная встреча. Я думаю, что те товарищи, которые считали, что Байден там сдал все возможные позиции Соединенных Штатов и Путина эту встречу в чистую игру, ошибаются. Встреча была посвящена целому ряду проблем, из которых, собственно, только буквально три можно считать, ну если не решенными, то, по крайней мере, по которым намечены дальнейшие шаги. Это декларация о ядерном ненападении, что, собственно, никто не сомневался. Это возвращение послов и, видимо, налаживание консульской службы в какие-то обозримые сроки и обмен лицами удерживаемых в тюрьмах обоих странах, да, осужденными. То есть, собственно, говоря, это эти три момента, которые можно считать, по сути, решенными. Все остальное, позиции страны были обозначены. Каждый из них взял определенное время на, видимо, на размышления, какие-то действия. Я думаю, что это очень интересное начало э, довольно долгого процесса. Теперь все зависит только от Путина э, относительно того, захочет он продвигаться к какой-то такой локальной разрядке в отношениях США или не захочет. Пока не имея авансы ему были даны. Э, теперь мы посмотрим, что будет происходить дальше. А вам не показалось, что это очень большие авансы? Потому что, с одной стороны, речь идет о том, что достраивается северный поток, это уже ясно. С другой стороны, очевидно, что Украина не получает большой поддержки со стороны Байдена, по крайней мере, явной поддержки. Тема прав человека тоже отдана на откуп Владимиру Путину внутри России. Не слишком ли это большие авансы? Ну, понимаете, это не совсем правильный подход, потому что это не аванса, это признание того, что существует на самом деле. То есть э, Байден видит, да, что северный поток достроен. Байден видит, что э, русские войска стоят на украинской границе и Донбасс не причиняется Украине. А он э, вполне осведомлен о том, что происходит в России с правами человека и понимает, что на сегодняшний день российская позиция достаточно слаба с тем, что Россия оказывает влияние на власть, а власть, наоборот, применяет самые жесткие репрессивные методы. Поэтому, собственно, это не аванс, это констатация тех фактов, что мы имеем. Я вот, наверное, сегодня выйдет мой большой комментарий на тему саммита на сайте «Спектра», который издается в Риге. Собственно говоря, мне кажется, что Байден выстроил эту встречу в некоем подходе, типа соблюдения временному, по крайней мере, некую статус-кво. То есть там, где, в тех позициях, где Путин их завоевал, мы останавливаемся на этих местах и не хотим ухудшения. То есть, собственно говоря, что Байден обозначил? Если Навальный уйдет в тюрьме, в России будут проблемы, Наверняка было сказано, что если Россия в очередной раз покусится на территориальную целостность Украины, тоже будут еще больше проблем. И так далее. Я думаю, что там достаточно большой список пунктов было обозначен, в том числе и кибербезопасность. Я думаю, многие другие моменты тоже. То есть, еще раз подчеркну. Байден, посмотрев в глаза Путину, скажем так, признал то, что сейчас существует де-факто на земле и в отношениях между странами. И предложил в той или иной формулировке, она может быть более жесткой, менее жесткой, начать решать какие-то проблемы. Начали они, судя по всему, еще раз повторюсь, с дипломатических отношений, с заключенных обмена и с декларацией приверженности стратегической стабильности. То есть то, что Байден в свое время уже сделал, подписав продление договора с НВТ. То есть вот это как бы первый шаг. Теперь наверняка в этих разговорах появилась какая-то очень-очень ограниченная безусловно, программа действий о том, что, эти, что стороны должны сделать, допустим, в ближайшие полгода, когда наверное может состоять следующая встреча. Для Путина, я думаю, что самый большой выигрыш в этом э, контексте это э, выигрыш, связанный с тем, что он фактически вернулся э, в большую политику после довольно долгого отсутствия, потому что все-таки больше двух лет не было никаких э, серьезных международных визитов, э, не было э, каких-то таких знаковых встреч, и, в общем-то, Россия была выглядела таким абсолютным изгоем. Здесь Байден оказал Путину очень большую услугу, встретившись с ним, это фактически первая встреча американского президента не на полях саммитов и не в ходе саммитов, за пределами Соединенных Штатов, и это встреча с российским президентом, что в данном случае очень большой аванс, это безусловно. Но дальше я думаю, что эти авансы не будут, так сказать, даны и забыты. То есть я думаю, что что-то Соединенные Штаты будут от Кремля хотеть ближе к концу этого года. Вы говорите о том, что Путин вернулся в большую политику после достаточно большого промежутка. А не кажется ли вам, что вся эта история с размещением э, российских войск у украинской границы, она и была направлена на то, чтобы повысить ставки и переиграть эту ситуацию с международной изоляцией, возникшей после отравления Навального, и что Путину действительно удалось это? Да вполне может быть. На самом деле, знаете, мы помним похожую ситуацию. Я не помню, какой это был точный год, когда э, Путин, помню, 15-16-й, как Путин вел войска в Сирию. И потом искал в Куарах встречи с Обамой, предполагая, что западный мир может обменять какие-то уступки России по Крыму, например, и Донбассу на очередной единый фронт борьбы с терроризмом, которым, в качестве которого Путин пытался представить свою интервенцию в Сирии. То есть как сказать, метод похожий, да, но тогда это удалось фактически не удалось, да, или в очень маленькой степени, а сейчас это похоже как аванс, опять-таки, почему? как аванс удалось. То есть Путину удалось встретиться. Но, опять-таки, обратите внимание на, то, на два момента. Во-первых, Байден, когда он улетал из Женевы, он допустил, на мой взгляд, довольно некорректное заявление, когда он сказал, что, по его мнению, в России все плохо, и Путин тяжелая ситуация. Это, в общем-то, прозвучало достаточно интересным образом, потому что, видимо, американцы оценили какие-то разговоры, какие-то... Уступки, какие-то позиции российской стороны, как свидетельство того, что в Москве не все так прекрасно, да, как обычно говорит наша пропаганда. С другой стороны, давайте не забывать, что мне не показалось, что Путин вел себя исключительно уверенно. То есть мы можем сравнить, ну, условно говоря, это даже многие говорили по итогу встречи картинку прилета. Байдена, вальяжно проведшего в Европе фактически неделю, поздоровавшего соседей Мутрапа, спокойно уехавшими до аэропорта, и Путина, которого встречали, как будто, так сказать, аэропорт находится под обстрелом. То же самое весьма удивительный случай, когда Путин впервые, за, я думаю, за 10 лет пришел на встречу первым. И даже не опоздал. То есть, да, он, конечно, дал себе волю поговорить на пресс-конференции, собрав там все возможные дезинформационные Моменты, которые мог изложить, но в любом случае это уже был, так сказать, такие понты перед журналистами. Но вот с точки зрения поведения на самой встрече, я думаю, Путин не выглядел домина... альфа Самсон, как он, как говорится сейчас. Да. А как вы думаете, есть ли вообще какой-то предел у этой методологии, которую использует Путин? Ведь поднимать ставки можно очень долго? Ну, конечно, можно, понимаете, но предел мы помним этот предел по истории Советского Союза, когда коммунисты поднимали ставки так далеко, что в конце концов страна рухнула, да, через гонку вооружения, Афганистан, помощь третьему миру и экономическую несостоятельность. Я думаю, что их снова можно также поднять, и с тем же результатом. Думаете с тем же? Ведь экономика России все-таки отличается от советской, она сильно диверсифицирована и настолько государственна, и прямой аналогии вроде бы не может быть. Нет, я думаю, что экономика России сегодня, при всем уважении, намного хуже советской, потому что я понимаю, что это может показаться апологией советского режима, что чем у нас увлекается в том числе и власти, но объективно надо признать, что советская экономика могла выжить в условиях полной изоляции, потому что, да, она производила там ужасную еду, страшные одежды и обувь, но при всем при том, она создавала полный комплекс вооружений, она была абсолютно самобеспечена с точки зрения металлургии, приборовостроения, станкостроения и большинства других позиций. На сегодняшний день российская экономика крайне зависима от импорта. Все наши стратегические отрасли сидят на западных комплектующих, вся наша система коммуникации работает на китайском оборудовании, соответственно, порядка 80% нового оборудования, которое ставят российские предприятия, включая нефтянку и страны. Поэтому я думаю, что нет, что российская экономика, она, скажем так, может выдержать сокращение притока долларов достаточно долгое время, она может выдержать умеренные санкции, она может справиться с отсутствием притока капитала, но какой-нибудь глобальный торговый бойкот, она, конечно, не сможет долго пережить. И опять-таки, понимаете, проблема заключается в том, мы сами сказали, повышение ставок, куда дальше пойдет Путин, на самом деле, как ни крути, но до безумия советских вождей с точки зрения подчинения всей экономике нужного обороны, Путин и близко не дошел, потому что параметры российского военного бюджета в отношении ВВП в сравнении с советским, они, конечно, ну, в 2-3-4 в в раза меньше. Поэтому я думаю, что все-таки ставки можно повышать еще долго, и мы прекрасно понимаем, что современная гибридные войны и разного рода нового типа конфликта, они позволяют гораздо меньшими затратами очень сильно получать ставки. Да? Мы помним теракты 11 сентября, которые собственно изменили мировую ситуацию при затратах на них, которые вычисляли десятками тысяч долларов. Поэтому степень свободы у Путина достаточно велика. И на самом деле Россия создает уже или создала некую мистерологическую основу для такого поведения. Я об этом написал вчера в Independent, большой статью. В связи с тем, что уже с 2014 года Россия исповедует некую новую доктрину, которая она называет «игрой без правил». То есть якобы западный мир, который отходит от стандартных правил висфальской системы, разрушает старый мировой порядок, и потому что этот порядок разрушен Западом, Россия не связана никакими обязательствами, может творить все, что хочет. Вот. И это на сегодняшний день фактически некое самовнушение, которое российская элита занимается, которым уже 7 лет, и даже 8 и оно очень, скажем так, очень эффективно к самому внушению. То есть Россия действительно начинает верить в то, что это Запад разрушил мировой порядок, а она просто здесь вот на пепелище подбирает любые главешки, которые захочешь подобрать. По-вашему, получается, что советская экономика в силу ее авторки была более независимой от западной, но мы периодически сталкиваемся с тем, что какие-то прокремлевские аналитики, особенно такой условной левопатриотической направленности, призывают к возрождению как раз этого тренда, к тому, чтобы строить в России экономическую автаркию. Как по-вашему это вообще возможно? Я думаю, сейчас уже нет, потому что, понимаете, советская экономика, она, во-первых, Советский Союз, объективно было больше современной России, во-вторых, советская экономика в мировом масштабе, она была, ну, я не могу сказать точно, там это расчеты все очень условно, но я думаю, что ее реальный объем в доле мировой экономики превышал 10%, сейчас это в лучшем случае 2%. И опять-таки, советская экономика основывалась на почти 40% на доле инвестиций в ВВП, на сегодняшний день это меньше 20%. То есть это можно сделать, но это можно сделать таким напряжением сил, на которые российские граждане сегодня не пойдут, Понимаете? Потому что, смотрите, очень важный момент. Мы привыкли говорить, что Россия жирует на нефти, и вот это высокое благосостояние россиян, которым они наслаждаются в течение последних десятилетий, это именно результат резкого повышения нефтяных цен. Это не совсем так, потому что за многие годы, которой Россия наслаждается этим экономическим ростом, получается ситуация, что суммарно личные доходы дополнительные составили чуть больше 2,5 триллионов долларов. То есть речь идет о том, что в отношении к ВВП добавка могла составлять 10-12% ежегодно может быть, чуть больше, но если учесть, что объем инвестиций упал в советских 40% ВВП до нынешних 18%, то вот это недоинвестирование, оно дало людям еще больше доходов. То есть мы сегодня не потому живем так хорошо и не только потому, что дорогая нефть на мировых рынках, но и потому, что мы инвестируем в будущее вдвое меньше, чем в советские времена. То есть вот эта стратегия, она не предполагает мобилизации. Вот я абсолютно не верю в то, что российская экономика, даже если там завтра мы увидим вместо Путина президентом какого-нибудь товарища типа Патрушева или еще более радикала, для радикального деятеля, эту экономику можете мобилизовать по примеру советской. А что вы называете инвестициями в будущее? Нет, я имею в виду, что Советский Союз имел определенную экономическую модель. Она была неэффективной, но она была направлена на то, чтобы он сам и его сателлиты выживали вот в этом глобальном противостоянии с Западом. Советский Союз всегда рассматривал себя как нечто чуждое остальному миру, которое там в сталинские времена хотел этот мир поглотить и превратить его в Союз Советских Республик, а в Хрущевско-Брежневские хотели просто либо эксплуатировать мировую революцию, либо, по крайней мере, обеспечить вот это мирное, но независимое сосу существование. Соответственно, поэтому... Советский Союз производил огромные инвестиции в будущее развитие. Да? Посмотрите, сколько строилось там нефтеприисков, электростанций, дороги строились достаточно активно. Да? Но жилищное строительство оно не было таким активным, потому что в конце концов это был потребительский сектор, но промышленное строительство было крайне активным. Да? Оборудование, оно было, может быть и не то совершенно, как на Западе, но в него вкладывалось огромное количество денег. Да? Я уж не говорю там, про сельское хозяйство. Вопрос неэффективности, вопрос о том, что эти вложения были очень большими, и, соответственно, население потребляло гораздо меньше, чем могло бы, если бы инвестиции, допустим, находились на сегодняшнем уровне. Сегодня, чтобы запустить этот процесс, необходимы огромные объемы инвестиций. Во-первых, потому с одной стороны, нужны огромные объемы инвестиций, потому что очень много запущено с точки зрения промышленности, а с другой стороны необходимы и радикальные управленческие изменения, потому что масштаб воровства сегодня таков, что если вы даже увеличите инвестиции в полтора раза, реально до конечного пункта дойдет прирост, может быть, даже не заметен. Мы увеличили инвестиции в дорожное строительство с начала 2000-х годов в долгом выражении в 8 раз, на дорог не стали строить больше. Вот что, парадокс. Поэтому вот запустить заново советский механизм, мне кажется, сейчас практически невозможно. Ну, кстати говоря, вы знаете, меня со вчерашнего дня мучают сомнения на тему вот этих споров о том, как соотносится ВВП тех или иных стран в их глобальном противостоянии. Я просто обратил внимание на разные публикации на эту тему, и вы сегодня снова упомянули об этом вот. Как бы о сравнении потенциалов стран через их ВВП. Но между тем мы знаем, что порой для того, чтобы противостоять кому-то, и не нужен очень большой ВВП. Ну, скажем, какой был ВВП Японии перед Второй мировой войной применительно так, ВВП США в сравнении с ним? Или, скажем, я, если сейчас будет звучать шутливо, но тем, какой был ВВП Ичкерии в, в момент начала противостояния с Российской Федерацией, в соотношении с Российским, ну и так далее, и тому подобное. То есть, если государство исповедует такие вот гибридные террористические методы войны, то оно может и при очень низких экономических показателях доставлять большие неприятности своим оппонентам. Безусловно, безусловно, здесь нет никаких противоречий. Смотрите, более того, мы видим всю историю второй половины 20 века, преисполненную примером того, как государства бедные, неразвитые, в общем-то неуспешные, противостояли крупнейшим колониальным империям, добивались деколонизации. Мы видели Вьетнамскую войну, мы видели восстание в африканских странах против европейских захватчиков, мы видели, в конце концов, Афганскую войну против Советского Союза и сопротивление в Ираке против Соединенных Штатов. То есть, на самом деле, конечно, опять-таки, Совет Российская Федерация сегодня это ядерная держава, и она может нанести неконтролируемый ущерб соседям, прикрываясь вот этим ядерным зонтиком, который будет позволять ей действовать фактически безнаказанно, потому что, с одной стороны, она не может, она может заблокировать любые решения Совета Безопасности ООН с точки зрения ответных действий на мировые, а с другой стороны, она, никто сказать, из государств, которые захотели бы, возможно, мешаться в другой ситуации, как нам США и их европейские союзники после вторжения Ирака в Кувейт да, в 1990 году, здесь не смогут вмешаться просто в причине слишком большого возможного ущерба. Поэтому, безусловно, сегодня у Путина возможность игры мировой политики и Запад ему здесь потакает очень часто, они неизмеримо больше, чем размер российского ВП. Здесь нет никакого спора. Я просто говорю о том, что если Россия будет повышать ставки, как вы сказали, она в конечном счете довольно быстро дорвется Но тот факт, что масштаб головной боли, причиняемый ей, может быть очень большим, здесь вы правы, конечно и здесь возникает следующий вопрос. Вы упомянули о том, что а, Байден дал понять Путину, что в случае, если тот перейдет некие красные линии, то он ему обеспечит проблемы. А какие проблемы действительно может обеспечить Байден Россия? Ну, слушайте, я думаю, что таких проблем может быть довольно много. Они могут быть, собственно, как э, имиджевые. Да? психологические, так и реальные. Если, допустим, я абсолютно убежден, что если Россия нападет на Украину, то сближение Украины с НАТО будет идти необратимым образом. Что бы там ни говорили в Кремле. Если продолжатся кибератаки на Соединенные Штаты, то я абсолютно убежден, что возможен очень радикальный ответ. Мы видели, например, на прошлой неделе, что ФБР фактически хакнула биткоин-кошелек тех злоумышленников, которые остановили колонию Пайплайна и попросили выкуп. То есть, видимо, Запад может в ответ на абсолютно неправые действия России идти такими же неправыми действиями и э, прямо заявляя своей ответственности, не беря ее на себя. Но я думаю, что гибридная война, она имеет две стороны и, безусловно, потерпевший не будет ждать вечно, чтобы донести ответ. Я не знаю, что сказал Байден Путину, но я абсолютно убежден в том, что при нынешней э, технологической оснащенности Америки и ее передовых позициях ответить найдется чем? Вот меня очень интересует Ваше мнение, именно как специалисты экономист. очень часто звучат э, призывы к тому, чтобы отключить Россию от Свифта, и я слышал о, о разных точках зрения, насчет, скажем так, травмоопасности этой меры для российской экономики. На Ваш взгляд, вот Вы могли бы подробно рассказать, что значило бы отключение России от Свифта? Ну, смотрите, здесь как бы есть два, две стороны вопроса. С одной SWIFT – это система клининговых платежей, которая обеспечивает очень быстрое прохождение. Соответственно, до того, как она появилась, по, по, по телексу, собственно говоря, тогда они могли ходить несколько дней. Да, в условиях, когда значительная часть операции происходит там, на биржевых рынках, где котировки меняются каждую секунду, Естественно, такого рода скорость реакции, она недопустима. И поэтому, допустим, там для, ну, условно говоря, да, какой-то Великой Британии такой системы, действительно, смерти подобно, учитывая роль Лондона как финансовый рынка. Россия таким рынком не является. Все большинство российских операций, которые идут так, ну, именно через такой клининг, это операции торговые, да, иногда инвестиционные, валютный обмен, конвертация валюты. Не более того. То есть, опять-таки, в таких операциях там, задержка в 1-3 дня вообще не обладает особого значения. Поэтому я думаю, что отключение России от SWIFT это очень сильный аргумент с точки зрения сказать, демотивации инвесторов, колоссальной силы. То есть, это означает, что страна абсолютно изгой, и что любые там, финансовые риски на нее они запредельны. Это факт. Но технически, да, если действительно Путин решит пойти в банк и сказать, что мне ничего не важно, то сказать, расчеты за российские нефтяные поставки не прекратятся. Там, условно говоря, обмен на рубли тоже не остановится. То есть Россия серьезно взматора от отмяло финансовых рынках для того, чтобы это было серьезно последствием. Что касается э, прочих инструментов воздействия да, финансового свойства, то, конечно, вопрос, допустим, о прекращении всех операций российских банков в долговой зоне, это было бы очень серьезным ударом. Просто потому, что сегодня, ну даже если вы перечисляетесь российского Альфа-банка в Сбербанк, там, платеж по валютной ипотеке, то он сам проходит через западные финансовые институты. И это серьезная проблема. И Центральный банк тестирует достаточно автономную систему расчетов. Они постоянно на связи с Народным банком Китая. Собственно говоря, это отчасти объясняет вот ту необъяснимую любовь к юаню, которую испытывает российское руководство последние, последние месяцы и годы. Но в любом случае финансовые щики давления серьезны. Однако, еще раз подчеркну, для Запада это будет, такое решение будет определенной проблемой, потому что все-таки западное ну, как бы сознание, мировоззрение, западные политики, они пытаются в своих решениях о санкциях не затрагивать интересы частного бизнеса и населения по возможности, в отличие от российского руководства, допустим, как в случае с контрсанкциями по продовольствию. И поэтому принятие такого решения даст с огромным трудом, на мой взгляд, и для того, чтобы оно случилось, необходимы какие-то исключительно агрессивные действия страны Москвы. Мы знаем, тем не менее, что были примеры применения таких мер, как отключение целой страны от СВИФТа. Это, например, история с санкциями против Ирана. И пытаясь разобраться вообще в этой проблематике, связанной со СВИФТом, я прочитал интересную публикацию, которая так называлась «Последствия отключения Ирана от СВИФТа» в одном из экономических обозревателей. И там содержались интересные сведения о том, что... Чуть ли не до 60% иранских предприятий в результате этих действий оказались на грани банкротства. А каков механизм вообще, как это было возможно? Вот я, честно говоря, не видел таких последствий. Я сильно сомневаюсь, что в результате только такого акта это могло произойти. С другой стороны, я просто хочу еще раз заметить, уже касается этого вопроса, что санкции против Ирана в связи с ядерными программами его, они вводились в Организации наций. и наций. Соответственно, отключить страну от свифта просто по желанию любой страны довольно проблематично. Поэтому я не думаю, еще раз повторяю, с учетом наличия у России права вето, что такой вариант достаточно реалистичен. Есть другой часто упоминаемый метод воздействия, это нефтегазовая эмбарго. Об этом шла речь в одной из резолюций Евросоюза, которые были приняты недавно. No. А реально ли это технически? Есть ли у Евросоюза такие возможности и дополнительные источники поступления ресурсов, чтобы да. перекрыть этот источник? Абсолютно реально. То есть, здесь вопрос чисто политической воли. То есть, смотрите, Европа насыщена огромным количеством предприятий по регатификации. Их объем превышает объем, то есть, их капаск, мощность превышает объем ежегодных поставок из России, поэтому Европа может технически легко, может быть не в один день, да, но безусловно в течение там, нескольких недель и месяцев переключиться на поставки жизненного природного газа из других регионов. И американцы будут только счастливы в этом состоянии. Катар, я думаю, тоже будет очень доволен. Австралия, Индонезия которые сейчас становятся крупными поставщиками, будут э, также весьма благодарны такому развитию событий. Что касается нефти, я думаю, это еще более простая ситуация, потому что весь мир сегодня, пока еще страна ОПЕК находится в рамках действия соглашения о сокращении добычи, э, увеличить которое можно техническим нажатием крана. То есть это дело нескольких дней и недель. Поэтому если вдруг Россия сам исключится, да, или будет исключена Европейским Союзом с европейского рынка нефти-газа, то вот именно в нынешней ситуации, пока спрос на нефть не вышел на предковидный уровне, мне кажется, что сделать это вполне возможно. Когда экономика полностью восстановится, это будет гораздо сложнее. А, то есть мы видим, что все-таки э, те экономические рычаги, которые часто обозначаются Евросоюзом и Соединенными Штатами, могут нанести очень серьезный урон Слушай, путинскому не, режиму. Не, не, конечно, очень серьезный удар могут нанести. Смотрите, но если мы говорим про Иран, то мы помним, что э, там было очень много других санкций, да, в, в том числе, например, там были санкции, связанные с отказом там, от страхования э, иранских судов, иранских самолетов, отказ от ремонта. Понимаете, э, если, допустим, условно говоря, Airbus и Boeing да, под, под влиянием собственных правительств заявляют о полном отказе э, от ремонта и обслуживания российских самолетов, то извините, это не эмбарго на полеты в Турцию. Это встает даже внутренний рынок у нас. Только Суперджеты Ту-204, которых несколько штук могут летать. Это коллапс. То есть, возможностей очень много. Да? Вспомним там перекрытие воздушного пространства, как это было сделано в отношении Беларуси. Средства выше крыши. Вопрос заключается в том, что вряд ли на сегодняшний день на Западе считают, что Россия перешла какие-то те вот красные линии, которые постоянно становятся розовыми, оранжевыми, и потом вообще исчезают с карты. Да? которые, значит, должны эти санкции ввести. я, честно говоря, убежден, что такого рода санкции против России никогда не будут введены. Так я вот и хотел вас спросить, при всем, при том, при том богатом арсенале возможностей, который имеет Запад, к реальному принуждению путинской России каким-то условиям, я знаю, что вы всегда настаиваете на том, что резкая санкционная политика скорее вредит, чем помогает в отношениях с путинским режимом. Почему? Ну, она не то что вредит, она может довести какие-то сигналы до, до Кремля, но в целом, конечно, я думаю, что, э, понимаете, еще раз, моя позиция здесь очень проста. Она заключается в том, что когда в России или в советские времена мы видели э, эффект рассажденной крепости, то такого рода ситуация, она всегда снимала часть противоречий, которые, безусловно, существовали между общим государством. Исплачиваемое общество, государства. Я уж не говорю там про военное время, но даже, так сказать, в те же самые 80-е годы, когда э, жизнь населения была, мягко скажем, великолепной, э, при всем при том... Э, Большинство понимало, да, что существует громкое вооружение, что действительно существует очень жесткое противостояние. И на него списывалось огромное количество всякого рода тягот, которые существовали в стране, и существовал какой-то какой баланс. На самом деле Горячевская перестройка, она, на мой взгляд, отчасти пошла в том направлении, как она пошла в связи с разгрошением политического, политического мышления. Потому что как только, ведь, условно говоря, до всякой демократизации, до кооперативного движения, была встреча в Женеве, была встреча в Рикеавике, началось разоружение и начались разговоры да, о общеявеческих ценностях. Вот этот момент, на мой взгляд, нанес Советскому Союзу гораздо большую удачу, чем антиалкогольная кампания, кооперативные движение и свободные выборы вместе взятые. Потому что... В данном случае у населения сражилось впечатление, очень быстро оно было создано, что у внешнюю не существует, что вокруг друзья. А если вокруг друзья, то нам нужно открываться, а если как бы, у нас нет угрозы той же самой ядерной войны, то зачем нам такое э, огромное вложение, такие огромные уважения в оборонку? И вообще, почему у нас ничего нет, если нам никто не угрожает? То есть мы сами не можем сделать э, свою экономику эффективной. И дальше начало все это дело сыпаться, включая там свободу информации и многое другое. То есть, когда нет внешней угрозы, э, вопросы, которые могут быть адресованы к зерномеренным Соединенным Штатам, адресуются к собственному правительству. И это очень сильно э, меняет всю внутриполитическую конъюнктуру. Поэтому я думаю, что, э, собственно говоря, э, вот, знаете, я вот, честно говоря, забыл вопрос, когда вы задали, но... Э, с чего... Почему вы критически относитесь к санкциям, грубо говоря? Да, я критично отношусь к санкциям, потому что если эти санкции много, да, если они устойчивы, то э, мне кажется, что они действуют больше на консолидацию общества, чем на разжигание э, конфликта между ними властью. Вот, собственно, поэтому. А если э, не говорить о санкциях, то вот ну, по вашим оценкам, каков вообще запас прочности путинского режима в сфере экономики? Он практически бесконечен. То есть, смотрите, запас, вот на сегодняшний день главная угроза для путинского режима, которую он пока не хочет признавать, это технологический прогресс ведущей к декарбонизации. Потому что ä, мы помним, да, что еще в начале 2000-х годов России была меньше производителем газа, Газпром был крупнейшей газовой корпорацией, и Миллер обещал 15 2015 -го году 15 1 триллион долларов. Вы знаете, ничего этого не сбылось. Почему? Потому что газ перестал быть редким ресурсом, потому что, с одной стороны, начался фрекинг в Америке, и американцы вышли на первое место, а с другой стороны, резко удешевились технологии сжижения, и огромное количество производителей выше на рынок, и фактически может сейчас дать газом ту же самую Европу, без усилий Газпрома. Газпром категорически отказывался признавать эти новые тренды. Вот то же самое сейчас происходит, по-моему, и на уровне российского руководства, когда оно не принимает опасности перехода к возглавляемым источникам энергии, которые реально там, второй половине 30-х годов могут оставить Россию без рынков. Совершенно, совершенно реально. Вот. Более того, понимаете, мы говорим, например, о санкциях в отношении там, российских олигархов, российских банков там, и, и прочего, но мы не, не обращаем внимания на другой очень важный момент, потому что Европейцы начинают вводить систему углеродного налога, фактически. Да. Они начинают смотреть на то, какой след оставляет предприятие производителей разных типов продукции, и будут привязывать свою торговую политику к этим обстоятельствам. То есть в данном случае очень может быть, что там через 3-4 года наши металлурги полностью потеряют европейский рынок, если они не вложат миллиарды долларов, если не десятки миллиардов, в полную перепрофилирование своих производств с точки зрения экологической ответственности, Поэтому это не санкции, да? это просто политика Европы, европейцев, которую они применяют и к себе самим. Это не против России, это в принципе вот то, что сейчас меняет экономический облик мира. И вот эти вещи, да, они более опасны, чем санкции. Потому что вопрос не в том, как Европа и Америка относятся к России, а вопрос в том, куда идут они сами и найдет ли Россия место для себя в этом новом времени. Я понимаю, о чем вы говорите, но вот на прошедшем Петербургском экономическом форуме Дерипаска высказался в том смысле, что нам есть что предложить после окончания эпохи углеводородов. Это поставки водорода. Вот Как вы оцениваете это высказывание? Смотрите, это интересная тема. На самом деле, я думаю, что пока Россия может производить только водород, опять-таки, получаемый из естественных природных ископаемых, типа того же газа. Это водород, который имеет довольно серьезный грязный след, по крайней мере, в современной мировой классификации. Производить иные варианты можно в странах с исключительно высокими возможностями производства чистой энергии. Ну, например, если под это будут задействованы мощности там, тех же самых э, солнечных электростанций в Саудовской Аравии или в Сахаре. Э, я э, пока не стал говорить относительно того, можем ли мы это сделать, но я думаю, что это будет достаточно сложно, по крайней мере, в ближайшее время. Опять, я в данном случае сама по себе мысли Дерипаски, да, э, и он там на питерском форуме еще кое-какие мысли высказывал, они в целом достаточно разумные. Мне кажется, что в лице Олега Владимировича мы неожиданно можем увидеть человека, который определенным образом рефлексирует те вызовы, которые, хотя он, конечно, в своем ключе это все подает достаточно ангажированно, но так или иначе определенные рефлексии здесь присутствуют. Но вот на государственном уровне или на уровне госкомпании типа «Роснефти» и «Газпром» я этого вижу сейчас пока очень мало. То есть вы хотите сказать, что самой большой угрозой путинской России, или даже уже не путинской России, являются вовсе не санкции, которые можно принять, а неизбежный переход мира к другим источникам энергии, который может закончиться уже к 2030 годам. Ну, смотрите, мы, по большому счету, если чуть вернуться назад, мы видели ровно это во всей и всегдашней российской истории. Да? Мы видели это и в... В 19 веке, да, когда Западная Европа очень резко уходила в индустриализацию, а мы оставались со своими лошадьми, которые возили пушки на театр военных действий в Крым, мы видели то же самое фактически и в конце XIX века, да, когда потребовалась очень мощная индустриализация, которая стянулась времен, до да, времен Сталина и во многом была заимствована западных технологий. Мы видели ровно то же самое во время Большевской Перестройки. На самом деле, Запад прошел вот этот огромный путь в сторону компьютеризации и высоких технологий, чего у нас абсолютно не было. Да? И это реально создало вот тот взрывной рост производительности в 90-е годы, который, собственно, привел к экономическому доминированию Запада, приблизительно такому же, как политическому, какое было политическое доминирование после холодной войны. И сейчас мы видим новый переход технологический, который мы опять не хотим наблюдать, не хотим признавать. Но который может быть очень серьезно. Это не только энергетика, это огромное изменение в использовании металлов, в использовании других материалов. Практически вся нефтянка, скорее всего, уйдет в нечто типа нефтехимии, которой у нас в глубокой переработки нет. Даже в Саудовской Аравии это делается в рамках плана наследного принца. То есть мир видит это видит происходящее. И естественно, он будет стараться, все страны будут стараться включаться в эту гонку. Понимаете, я. Как-то спорил, давно уже, правда, было, с господином Ильоновым, нашим уважаемым коллегой, который, значит, с пеной ухтат оказывает, что никакого глобального потепления нет, и вообще это надо забыть. Но, понимаете, проблема не в том, есть оно или нет. Проблема в том, что за последние 15 лет в мире произведено такое количество инвестиций в эти возобновляемые источники энергии, в электромобили, в новые системы хранения электроэнергии, там, аккумуляторы и так далее, и так далее, что Компании сейчас уже просто вошли в эту конкурентную гонку на этом направлении, и никто не скажет, даже если выяснится вдруг, что это все было ошибкой, никто не развернется обратно, потому что это просто крах производственной стратегии и потея а, тех конкурентных преимуществ, которые достигнуты большим трудом. Поэтому даже если глобальное потепление нет, даже если наоборот ведет глобальное похолодание, 100%, что к 50 году весь развитый мир будет декарбонизирован. – А понимают ли это в Кремле, как вы думаете? Слушайте, я, я не могу сказать, понимаете, это там, но в любом случае мне кажется, что э, вся психология э, кривеновских руководителей послед, ну, нынешнего поколения, да, она заключается в мышлении в достаточно короткую перспективу. То есть, давайте вяжемся, а там посмотрим. Давайте сделаем то-то, а там разберемся. Э, на самом деле, эта, эта, эта тактика, она э, дает определенный эффект. Потому что э, в действительности очень многие даже в современной компании, даже в корпоративной теории сейчас есть такие подходы, которые попадут отказ от планирования. То есть, давайте реагировать на все возможные ситуации, которые происходят, и пользоваться всеми возможными методами. Это выглядит красиво с точки зрения менеджмента. И как раз в Кремле, я думаю, неосознанно идут действия в рамках этой стратегии. Но поэтому Кремль очень хорошо, даже лучше Запада реагирует или действует на коротких исторических промежутках. То есть, он ставит западный мир в тупик раз за разом. Но вот эта проблема, получается, это, это, это, это, это, это да? То есть, каждый раз вот на небольшом старском отрезке, вы спринтерском отрезке вы выходите вперед, а когда речь идет о марафоне, вы уверенно проигрываете. Вот, собственно, это раз, разница подходов. То есть вы хотите сказать, что вот к 2050-м, вот я сейчас вас услышал, годам, пройдет, по, по, полностью произойдет этот переход, декарбонизация экономики, но ведь получается, что если Россия не ловит эти тренды и не перестроится, речь идет о грандиозном глобальном отставании целой страны. Ну, смотрите, я говорю об этом в контексте и там сравнивая с тем, что произошло в 70-е годы в Латинской Америке. То есть, вот что будет сейчас, как я вижу в ближайшие 10-20 лет, да, в условиях огромной финансовой и денежной миссии, которая была сейчас в ходе борьбы с ковидом в разных странах, на рынок пришло приблизительно в 6 раз больше денег, чем времена 2008-2009 года. Количественное смягчение того времени позволило продлить экономический цикл минимум на 2,5 года. В данном случае такой масштаб броса, который произошел сегодня, он Сделает все 20-е годы времени невидного процветания на Западе. В этом году в Америке будет рост выше 7%, чего не было, по-моему, никогда. За исключением, может быть, каких-то времен выхода из великой депрессии. Плюс к этому, это, эти вливания разгонены цен на сырье. Соответственно, 100 долларов по нефти мы увидим в следующем году вообще без всяких вопросов, может, даже в этом. Поэтому Россия сейчас заглотит эту наживку. Сосчитаю, что у нее снова все прекрасно. Как это сделали там Боливия, Колумбия, а, другие латиноамериканские страны 70-е годы. Увеличить расходы. А, проблему, программы наращивания госдолга пока никто не менял. А, и вот потом, когда уже всем станет казаться, что все хорошо, наступит резкий облом, Как это произошло там а, в 82 году, а, после того, как цены на нефть и сырье резко рухнули. А, а соответственно, если экономическое развитие будет устойчивым, кредитные ставки пойдут вверх, и вот мы получим ровно ту же самую ситуацию, которая была э, в Российской Америке накануне их банкротства и плана Брейди. Вот, собственно, я думаю, что это все остается для нас опять большой неожиданностью. Хотя, то, есть, и, то есть Россию и, ждет экономический крах? Я думаю, что да. На самом деле мне казалось, что э, опять это можно, конечно, смеяться, но вот даже та такая детская относительно риторика Медведева, относительно модернизации, она, наверное, поймала одну из последних волн, когда это можно было сделать, да, в условиях определенного взаимодействия с Западом, такого замерения, той же самой перезагрузки, но мы видим, что даже ту модернизацию в российской реальности провести невозможно, потому что Тут есть тущие причины, я об этом много раз писал, то есть есть и проблема э, управленческой системы, да, есть и проблема сигналов, которые плохо проходят между властью и обществом, и наоборот. Есть проблема постоянного желания смотреть назад в качестве э, поиска идеала, да, там, советское время, война, еще какие-то вещи. Да. Мы постоянно смотрим назад, у нас не было пока до сих пор того, эпического провала, после которого начинается модернизация в Японии, на Тайване, в Южной Корее и так далее. И поэтому я думаю, что да, мы... То есть вот смотрите, в периоде между началом Гробачевской перестройки и там путинской эпохой, мы сорвались с одного уровня и резко рухнули на другой уровень. Вот рост 2000-х годов, он не вывел нас обратно он закрепил нас вот на этом среднем для мировой экономики уровне. По доходам мы сегодня находимся на мировой средней. И вот я думаю, что пройдет еще один технологический уклад, то есть еще лет, лет 30-40, и после этого Мрухнев еще одну ступень вниз. Это, в общем-то, ну, скажем так, вполне на мой взгляд, предсказуемая динамика. А возможно ли после этого экономическое возрождение? Да, конечно. Оно возможно с любой позиции. То есть, знаете, в... В 60 году Южная Корея была беднее, чем Британская Кения. И вот где мы находимся. Да? То же О, самое касалось угу. и Тайваня, то же самое касалось и Китая после Мао. Оно возможно всегда. И в данном случае пример Китая показывает, что даже огромная страна, если она ставит себе целью развития, никто ее не может удержать, никто не может не пустить ее на мировой рынок и так далее, потому что это не инструменты и не поле межгосударственных отношений. Китайцы Извините, продавали свои там игрушки и мебель не американскому правительству по межгосударственным контрактам, когда, как мы часто привыкли делать с газом. Да? Они продавали их американским потребителям, и американским потребителям было абсолютно безразлично, насколько там гнетается человека в Китае, какая там коррупция, и что там еще. И, и даже там, что у власти коммунисты. Они спокойно покупали эти товары, потому что они были выгодные, качественные и дешевые. Поэтому, опять, э, еще раз повторю, модернизации, э, их механизмы вполне разработаны. Любая успешная страна успешно очень похожим образом, любая несчастная несчастлива по-своему, но э, эти, эти рецепты прописаны, возьмите инструкцию, если ничего не помогает другое. Спасибо большое, будем надеяться, все-таки, что крах путинизма, который грядет, не, не приведет к краху вообще России, что ее ждут определенные перспективы и возрождения. Ну а с вами были Владислав Анозенцев и Даниил Константинов на канале форума Свободной России». Оставайтесь с нами. Всего доброго!